Приветствую вас дорогие друзья, меня зовут Вячеслав Костенко, вы на канале о трейдинге и инвестициях в Украине. Сегодня хотел бы поговорить с вами на тему социальных трейдеров или как их многие называют новые робин гуды. Почему так? Ну давайте будем разбираться. Если кто не в курсе о чем собственно сама тема, я наверное в ссылочке здесь под видео оставлю объяснение одного из тех блогеров, которых я смотрю. Патрик Б. Дэвид, он не совсем, конечно, относится к финансовым рынкам, это человек, который ведет каналы о предпринимательстве, но, тем не менее, его объяснение достаточно широкое и, я думаю, что понятное. Итак, что же это такое? Хорошо это или плохо? Есть ли аналогии, как у нас в Украине, точнее, не у нас в Украине, а для резидентов Украины, не только резидентов США? И, а, здесь имеется в виду аналоги непосредственно а, приложения Robinhood да, для инвестиций. Забегая вперед, сразу скажу, что нет у нас такого приложения нету, и еще неизвестно, когда оно появится. Возможно, появится когда-нибудь, но сейчас его нет и, и на горизонте тоже пока что не виднеется. Итак, а, переходим непосредственно к новым Робингудом, социальным трейдом. Давайте их лучше называть так, потому что Робингуды как-то у меня не поворачивается язык совершенно сказать в их сторону. Итак, чем занимаются эти ребята? Здесь все просто. Они собрались на Reddit, это такое сообщество, да, тоже есть. Собрались на Reddit и решили наказать фонды, шортовые фонды. Это фонды, которые играют против рынка, да, то есть играют шорт, шорт позиции, играют позицию на понижение. Так вот, так складывается, что эти фонды они засиживаются на определенных компаниях, которые, ну, по сути, не показывают каких-то признаков жизни. То есть, что я имею в виду засиживаются? Они ставят позиции свои в шорт, то есть на продажу на этих компаниях при достижении там, определенного уровня роста да, цены акции. Как поступили социальные трейдеры, то есть почему получается определенный такой вот сумасшедший рост? Вот, допустим, за сегодня одна из любимых компаний этих социальных трейдеров AMC взлетела на 70, ну сейчас у меня показывается 77 плюсом за один день на минуточку, да? то есть для фондового рынка это как бы уго себе результат, скажем так. Ну и небезызвестная наверное, компания уже всем Game GameStop, да, ticker GME. Сейчас мы посмотрим на их графики, чуть позже я буду рассказывать. Для чего уж там позже. Давайте сразу будем смотреть. Это у нас GME, то есть GameStop, и вот это у нас сегодняшняя EM, AMC, да, то есть, вот этот вот кинотеатр или что там у них, который взлетел. Ну, ну сами видите, да, то есть, эта свечка, конечно, уникальная. Собственно, идея не нова, абсолютно. Ровно э, на этом же, на этом же ремесле зарабатывал Волк с стрит он, он же Джордан Белфорд, да? скорее всего, знаете, вы наслышаны, достаточно знаменитая личность на фондовом рынке. Так вот, в чем была его фишка, в чем была суть? Знаете, то, что он зарабатывал на мусорных компаниях, да это так называемый Penny Stacks, но это не совсем были Penny Stacks, это были совсем уж как... Абсолютный, абсолютный, да, который они разгоняли своей так называемой бойлерной, которую он создал. Что это значит? Создается компания людей, брокеров, да, то есть это брокерская фирма, которая, собственно, предлагает частным инвесторам выход на биржу. Ну, собственно, ничего здесь противозаконного нету, все как бы на первый взгляд в порядке. Ну и на второй тоже, а вот уже если посмотреть чуть глубже, уже получается не очень. Что же касаемо компании Джордана Белфорда... Они продавали мусорные компании, мусорные акции, по сути, компаний, которые не листились, которых не принимали на, ну, допустим, New York Stock Exchange, да, на биржу NICE. Но, тем не менее, эти акции торговались на каком-то там низкоэшелонных биржах, я так понимаю, потому что их можно было купить уже на рынке. И брокеры... Брокерский зал э, Джордана Белфорда, который нанимал кучу парней для того, чтобы они прозванивали по телефону и предлагали в покупку акции вот этих вот мусорных компаний, таким образом разгоняли цену э, данных акций в которых сидели же сами, ну, естественно, начинали выходить уже по достижению, там вот, к примеру, как уже сейчас, пока мы с вами разговариваем, там 90% плюсом. Вот уже как раз пора выходить из этой позиции, потому что уже достаточно, в принципе, взяли. А каким образом они могли разогнать? Ну, потому что капитализация была очень малая и, скорее всего, там, наверное, хватало для нормального движения, для того, чтобы сдвинуть, скажем так, компанию с места, буквально там 300-500 миллионов долларов, 300 тысяч, 500 тысяч тире миллион долларов, чтобы она начала двигаться. А иногда, наверное, даже и меньше. Этим он промышлял, но ну, это, по сути, своего рода обман, да, обман своих клиентов, своих инвесторов, потому что как правило, эти компании покупали люди наивные, а им на уши вешали лапшу о том, что точно вот сейчас эта компания, там или сейчас, или завтра, эта компания взлетит. Посмотрите еще фильм «Бойлерный», если не смотрели. Это, кстати, тоже там хорошо очень раскрывается эта история, потому что «Волки с Уолл-стрит» она немножко непонятна. В «Бойлерной» же ситуация более понятна. Что же делают наши социальные трейдеры? Да делают они ровно то же самое. Посмотрите, ну 90% за... Один день буквально, да? Хорошо, она сейчас держит эту позицию, окей. Но не сама по себе компания, то мусорная, если так разобраться. Вот что, что ей движет. Здесь и движет чисто надувание цены. Я хочу вам сказать больше, то, что ровно такая же ситуация была и есть на криптовалютном рынке. Я сам участвовал в этих движениях. Называется на торговле на пампах. И скажу вам, участвовал я достаточно успешно. Почему я бросил это делать? Потому что это достаточно рискованное занятие, не такое, как сейчас вот ровно на э, фондовом рынке, потому что видно, что акция надулась и она еще держит свои позиции. На криптовалюте такого нет, там есть сразу памп и дамп, так называемый, да? Собственно, это сама стратегия так и называется, папен дамп. Ничего хорошего абсолютно я в этом не вижу. То есть это заработок исключительно в моменте, на чем, на наивных инвесторах. Те, кто сейчас видят, что эта тема на хайпе, они, естественно, начнут валивать сюда деньги в надежде на то, что данный инструмент пойдет еще выше. Но, скорее всего, что сейчас уже будут фиксироваться там эти все позиции, и, скорее всего, она будет падать низ. Почему? Потому что, ну, в принципе, если сам бизнес по себе не представляет ничего, то очень долго он на одних только лишь идиотах расти не будет. Ну, извините. Такова моя позиция относительно вот этих социальных трейдеров. Что же касаемо здесь... Идеи свободного рынка, то я считаю, что она немножко здесь не играет, потому что, ну, это чистой воды как бы чушь, да, то есть люди собрались, люди надули, надули компании. Давайте посмотрим вот между прочим на GME. Здесь неплохо, достаточно видно движение этих социальных трейдеров. Вот это вот движение, это самый первый раз, когда она надувалась. То есть вы видите, что это очень приличная движ. Начался он отсюда, закончился он плюс 2000, 2380%. Представьте себе, да, это было надуто буквально за сколько? За 14 дней, 2 недели. 2 недели он надувался. Ну и после этого движения, как вы можете видеть, последовало противоположное, ровно. И куда оно последовало? Последовало оно вот ровно до практически тех же уровней, где и начиналось но когда мы смотрим на график видим да ну подросло но ну, упала хорошо но только здесь нехорошо, потому что если было кому продавать точнее если было у кого покупать то было кому продавать и скорее всего что вот здесь вот появились хомячки друзья мои да то есть здесь же нужно было кому-то продать и ровно такая же ситуация растет и здесь. Вот здесь нужно будет кому-то продавать, а кто-то будет покупать, друзья мои. Я надеюсь, это будете не вы. Ну, не я уж точно. И Увольте, как бы я в, этой, в эти игры не играю. И после этого последует вот такое вот великолепное падение. Потом опять надули эту историю, опять она упала. Сейчас опять они активизируются и, поверьте, она опять упадет. И неважно, насколько она сходит, на тысячу процентов, две, три, пять тысяч процентов. Ведь безумству нету края, по сути, это фондовый рынок. И, наверное, большего безумства, как на фондовом рынке, нету нигде. Но кому-то это будет продаваться, и на самых хаях будет продаваться. Ровно как и ситуация была с биткоином, посмотрите. Здесь ведь кто-то покупал, иначе бы оно, ну, никому нельзя было бы продать. То есть это же рынок, да? Ну, биткоин-то ладно уже, тут эта история заезжена, да? 54% получили в минус. Ну, собственно, вот моя, мое отношение, как бы я, не знаю, вкратце вам объяснил относительно вот этого вот социального трейдинга. Хорошо это или плохо, решать, конечно, вам, но только посмотреть, как она растет. Как я всегда люблю говорить, то, что чем... Вертикальный растет актив тем вертикальный и быстрее он начнет падать очень стремительно потому что я уже тоже говорил не раз о том что вы не сможете отсюда выйти вы просто не успеете Коллеги, также прежде чем с вами попрощаться, хотел бы вас пригласить еще в свой телеграм-канал. У нас здесь идет неплохое обсуждение, между прочим, посмотрите, практически на каждых постах есть комментарии, то есть уже формируется определенная комьюнити, и нам здесь достаточно весело и интересно, если можно так сказать. То есть мы обсуждаем интересные компании, проводим какую-то аналитику, ну в частности я провожу да, и получаю какой-то фидбэк от присутствующих. Если вам интересно тоже в этом поучаствовать, ищите подобное какое-то сообщество, то я думаю, у нас есть все шансы, чтобы его сформировать полноценно. Людей пока что очень немного, но все мы в тельняшках, как я люблю говорить, и все очень активны. Пожалуйста, welcome. Ссылочка будет также в описании. Буду вас рад здесь всех видеть. Также, чем он может быть полезен. Я здесь, конечно, выкладываю, его во-первых, еженедельные новости относительно э, всего, всего рынка, моих мыслей, относительно макроэкономической ситуации, относительно тех акций, которые интересны для покупки на этой неделе, к примеру, вот как сегодня было выложено. В общем, хотите участвовать в фондовом рынке, пожалуйста, милости прошу, будем вам всем рады. Ссылочка будет в описании, подписывайтесь. Друзья, на этом у меня все. Не знаю... Сумбурно ли получилось, получилось ли донести вам свои мысли, возможно кто-то будет говорить о том, что воды налил и слился сам по себе, ну окей, как есть. Хотелось бы услышать ваше мнение относительно этой всей движухи, возможно вы в ней участвуете, возможно вы заработали и вы прям всеми силами толкаете этот движ вперед, окей, просто интересно послушать ваше мнение. С вами был Вячеслав Костенко, большое спасибо за ваше внимание, подписывайтесь на канал чтобы не пропускать новое видео, и до новых встреч, пока.